Привет! С вами я, Амир Исламов. Сегодня расскажу, как работают вариативные компоненты в программе Figma. А во втором видео расскажу про новую функцию Figma – интерактивные компоненты. Вот там будет интересно. Сначала покажу, как работают вариативные компоненты. У нас есть вот такой вот проект и вариант блока с билетами. И с помощью вариативных компонентов вы можете легко их переключать в правом окне, который я создал заранее. То есть вот эти билеты были уже созданы, и я их объединил в один интерактивный компонент. Просмотр разных вариантов в одном минималистичном окне – это один из простых возможностей использования данной функции. Теперь рассмотрим что-нибудь поинтереснее и как это работает. Начнем с простого – создания кнопок, вариативных кнопок. У нас есть обычная кнопка и сделаем второй вариант – кнопка при наведении. Покрасим ее цвет чуть более светлая и переименуем «кнопка слэш при наведении». Вариативные компоненты, что логично, работают только с компонентами, и их должно быть более одного. Прежде чем начать использовать данные функцию, нужно упаковать наши лайауты в компоненты. Выделяем их, нажимаем сюда и создать компоненты. Отлично, как видим здесь компонент и здесь компонент. Далее мы создаем уже наши варианты. Нажимаем с правой стороны кнопку «Комбинировать как варианты». Теперь вы просто перетаскиваете этот компонент И здесь появляется выборка При наведении, либо обычный Сделается это очень-очень просто Вы можете также создать дополнительный компонент оперативный. Делается это очень легко Либо нажатием на плюсик появляется с правой стороны Вы можете продлить это значение Либо вниз, либо вверх, в любую сторону Немножко увеличим также фрейм и допустим, это у нас будет... Сначала мы задаем значение. У нас будет... Пусть будет черный эффект. Переименуем нажатое. Все. Теперь у нас автоматически добавился в наши варианты. Сюда. Обычно при наведении нажатая. Теперь покажу, как можно еще расширить возможности вариантов. Сдублируем наши кнопки, их можно нажать плюсик вот сюда, либо потянуть просто зажав Alt. как и обычные перемещения и копирование слоев. У нас создались их дубли, эффект, эффект, эффект, и теперь в каждом из них будет находиться внутри иконка. Мы скопируем ее с этого файла. Ctrl-C и вставим в каждую Ctrl-V сделаем белого цвета, Ctrl-C еще раз копируем уже нужного цвета и сдублируем вот сюда как теперь их привязать? нам нужно добавить сначала категорию нажимаем вот сюда вот на кнопку, это наш общий мастер компонент, наверное так ее можно тоже назвать Создаем вот сюда, на три кнопки нажимаем. И добавить новую категорию. Назовем ее иконка. Иконка. Окей. Теперь мне нужно добавить уже к ним наши свойства. Вот к этим трем. Мы выделяем их. Эффект, эффект, эффект. Все правильно вроде выделил. И теперь вот здесь вот. Иконка. Мы задаем название. Только смотрите, чтобы у вас работал вариант именно в переключателе сейчас покажу, как это работает, нужно называть файлы двумя вариантами: либо yes, no, да, нет, либо true false. Неважно, как я это произнес, мне проще пользоваться да, либо нет. К примеру, с иконками мы называем файл yes. Теперь выделяем все три, которые без иконок. Дефолт, дефолт, дефолт И вот здесь вот это свойство Мы нажимаем уже на No Нет Что теперь у нас произошло? Я создал категории, я создал свойства Мы берем абсолютно любую кнопку И у нас появилась здесь дополнительная категория Иконка И вот про этот вот переключатель я и говорил Да, с иконкой Нет, без иконки Даже можно сделать так Эффект нажатая иконки либо без иконки а ага, видите в чем косяк происходит это потому что вот здесь вот свойства эффект отличаются должно быть не эффект 5 а обычное нажатие и при наведении название должно быть такое же вот это у нас не эффект 6 а обычное можно выбрать вот здесь вот либо переименовать свойства точно так же как и было названо изначально здесь при наведении как видите, дубли у нас сразу исчезают, а здесь у нас нажатая. И все, сейчас лишние свойства у нас удалились. Лишние категории обычная, с иконкой либо без иконки, нажатая, с иконкой либо без иконки. И вместо того, чтобы создавать теперь каждый раз разные компоненты, у нас есть один такой вот вариативный компонент и вы можете эту кнопку уже перемещать в ваш проект конечно же этих компонентов может быть бесконечное множество с иконками, без иконками, с тенью, без тени и так далее чтобы закрепить наши знания о вариативных компонентах рассмотрим еще один пример у нас есть три билета белые билеты зеленые большие и зеленые малые какие варианты я хочу создать ну во первых выбор самого билета во-вторых, цвет кнопки. Хочу, чтобы у нас отличался и можно было выбирать между собой. И в-третьих, наличие вот таких вот дырок. Наверное, больше правильно будет называть не дырки, а место разрыва. Вот они снизу. Можно их отключать либо включать. Я хочу создать такой вот конструктор, чтобы я мог выбирать абсолютно любой билет, а внутри него уже цвет кнопки и наличие либо отсутствие места разрыва. Приступим. Для начала, конечно, я создал три фрейма, затем упаковал их уже в компоненты, у нас есть тикет, название и через слэш уже состояние. Теперь выделяем все три наших компонента и упаковываем их варианты. Выделяем, нажимаем, комбинировать как вариант. Все, граница вокруг образовалась, отлично. И теперь приступим к созданию уже самих вариантов. Расширим нашу область границы, чтобы было удобнее создавать варианты. Дублируем все три варианта С правой стороны будет находиться Сначала создам вариацию отсутствия либо наличия наших Места разрыва Тикет, переходим вот сюда Создаем новую категорию Б Разрыв Теперь выделяем все свойства и здесь вот в них мы уже включаем наш разрыв. Вот этот Файл дырки. Ок. Okay. Включаем, включаем. Помните, да, чтобы у нас был переключатель, мы называем файл либо yes, либо no. Если назовете по-другому, работать не будет. Здесь разрыв у нас есть. Значит нажимаем да выбираем три свойства где разрыва нет и вот в этом свойстве пишем но no. маленькие буквы но no. теперь выберем вот здесь компоненты названия, чтобы у нас не дублировались это у нас белый это маленькие зеленые а это большие зеленые проверим как это работает Дублируем один компонент вот сюда. Тип билетов выбирается. Отлично. Разрыв. Включить. Выключить. Работает. Супер. Теперь добавим еще свойства для кнопок. Сначала продублируем наши компоненты. здесь создадим новое свойство назовем его кнопка окей теперь выделяем все компоненты ниже здесь кнопка будет зеленой. перекрасим синюю кнопку в зеленый, я просто выберу ее здесь в свойствах, так как здесь единственный цвет синий у кнопки и у вот этой закрывашки мне таки нужно все, теперь все синее стало зеленым, и пишем вот здесь вот где кнопка зеленый. У всех остальных пишем в этом свойстве, в этой категории синий. Готово, теперь берем любой компонент. И есть переключатели. Цвет кнопки. Разрыв есть, нет. Идти билета. Ctrl-C. Копируем этот компонент, вставляем в наш проект. Удаляем. Старое. Ctrl-V. Можно ставить вот отсюда, прям дублировать, либо перейти вот сюда вот. В Assets. Так, у нас вторая страница. Тикет. Все. С правой стороны работать переключалка. Теперь я могу показать заказчику все возможные варианты, и не создавая дополнительной кучу разных фреймов. Можно с синими, можно с зелеными, и можно с разными вариантами размеров билетов. С разрывами, без разрывов. Вот так вот работают вариативные компоненты. И еще один бонусный способ использования даже не способ, а просто как вариант использования в иллюстрациях. Я просто создал несколько компонентов с разными эмоциями, теперь могу переключать вот здесь вот. Добро, хитрость, зло, печаль и так далее. Это тоже такой способ использования компонентов. Ну, вряд ли, конечно, будете его использовать. Вообще компоненты я использую в основном в многостраничных сайтах, в лендингах, думаю, смысла использовать его мало. Только там, где используется большое количество повторяемых элементов. В каких-то сервисах, либо в мобильных приложениях. На сегодня видео завершаем. Если оно было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал обязательно, потому что в следующем видео я расскажу, как работают интерактивные компоненты с анимацией в программе FIMM. там будет интересно. До следующего видео. Пока.